Аптечку брось Ты Так, я здесь так, тихо, тихо, тихо. Пиф. Близкий контакт. Что близкий контакт? Кто мне это говорит? Блять, какие они толстенькие. Что это такое? А, это смерть. Так, они не, под... не нападают, да? Пока я дерусь. Ну пока не очень сложно Может это просто пока А, а здесь что? Здесь есть лут какой-нибудь? Походу нету, ладно А, я на четырех ножках скачу Блин, прикольная игра, красивая Так Давай дверцу Следовать бункер Ой, давай Ого, что это такое? Так, какой-то модуль. Как? Уровень качества, Доброт, видимо, хороший, да? Чтобы прикрепить дополнение к оружию, выбери его в меню расходников. Ага. Один. Ебать странное. Или это не один было? Снаряга. Так, давай снарягу. Так. А, во. Вот это? Ебать. А, ну это так чисто. Блядь, я что-то мог экипировать, но я... Не понимаю, что? Или я надел это? Походу надел. Автоматон. Ого, это кто, ебать? С самого детства. Мощным коммуникационным устройством его делает обломок стародавних технологий, но и у хламатронов есть кое-какие полезные свойства. Нихуя себе. Прикольно. Это мой саппортик, типа, маленький. Так, аура что делает? А, аура это просто моя характеристика, да? А, нет, вот аура. Чуть-чуть темная. Так, твое внутреннее равновесие, две половины которого образуют целостность, пронизывающие все, и вся. Она меняется, когда ты совершаешь выбор при разговоре или общаешься с пленниками, или мирными жителями, и постепенно твои убеждения крепнут. Ты чё? Блять, короче, ладно, я думаю, мне еще объяснить. А, вон мой тип. А, во, фонарик включил мне. Бля, какой красавец. А я так понял то, что он... Э... блять, как наверх голову понять? То, что он сам типа все делает, мне не надо им управлять никак. Так, это аптечка, такие сумки содержит предметы, помогающие тебе исцелиться. Во время боя твое здоровье не восстанавливается автоматически. Для этого надо использовать расходники или найти другие способы исцеления. А, ну вот, видимо, этот кузнечик меня может хилить. Так, это что? Чё? Пластырь. Четко. Так, а вон, на единицу у меня появился шприц. Все, что? Подожди-ка, а, а там что было. Куда мне идти? Давай пока здесь, короче, побегаем, может что-нибудь найдем. Стул, значит здесь есть люди. Я думаю, навряд ли для каких-то странных обезьян... Кто это? Обезьянки, блять, белки. Штаны до колена. Что он дает? Он дает плохо что-то. Ой, аптечку нашел. Ну, короче, ладно, потом разберем. Если что, можешь продать его можно. Ладно, поехали. Поехали! Так. Где я? Жижесос. Жижа буквально повсюду. Многим она принесла смерть. Но кое-ка молчалось аннотироваться к новой сфере и измениться вместе с ней. Блять, они меня сейчас задушат же. Так, не забывай парировать атаки врагов. Ага. Так, пару секунд. Так, поехали. Деремся. Прыщ. Или мне показалось? Ух, ёпта А, вот, ж -ж -ж ну ж -ж сос не очень сильный А, вон у него белые штучки Так, это я понял Вдуплил Блин, можно было бы как-то зафиксироваться А что, я могу же его просто застрелить, правильно? Ну да Мародерство. Упавших врагов часто можно забрать предметы, выполняющие. А, восполняющие здоровье. Найди подсвеченного павшего врага и нажми Е. E. Не забывай использовать лечебные предметы, если тебя ранят. Чтобы открыть. Ну, это понятно. Так, большая батарея. Энергию регенет. Это что такое? Щек... Как... Какая-то там щекотка была, я чуть не заметил. Это что? Э, хлом и звяк. Что такое звяк? <смех> Возможно, это какие-то детали. Звяк. Звяк в смысле от слова, типа то, что он у нас звенит. Блять, ко мне бах какой-то. Так. А, ну он мне не очень много хп отбавляет, Да. Так, это что такое? Сейчас звяк дадут, да? Да. Так, давай этого маленького убьем, потому что он вроде как стреляет. Так, что ты будешь делать? Как я не увернулся? Так, ну он какой-то Василий, его можно просто заспамить Так, это что такое? Регенерация здоровья, вот это мне нравится Дэнди Кэнди, ёп твою мать Как я должен определить, что это такое Дэнди Кэнди? Так, есть ли здесь сумочка? Походу нет Так, нефтебаза, поехали Что здесь у нас? Так, вроде ничего. Блин, так мало вещей здесь? А, секундочку. Я могу как-то? Не, походу не могу. Ладно, погнали. Так, тоннель. Здесь врагов не наблюдается, да? И наверх я не могу. Хорошо, погнали. Ого, как он бегает, прикольно. Так, железная стена Некоторые враги носят большие щиты Чтобы нанести урон такому врагу Нужно для начала разбить его щит атаками ближнего боя Хорошо Так, давай сначала вот этих мальчиков Тихо Что это? А, типа хорошо вернулся как-то Тихо, тихо, тихо, ребят у меня еще, конечно, очень много ХП, но все равно рисковать ни к чему. А, они еще и отбегают, ля какие. Блин, как. Качьи удар надо запоминать. О! А почему? Он просто спамится или что? Какая-то хуйня. Просто заспамил, типа. Так, побеждая врагов, а выполняя задания, Ты получаешь опыт и повышаешь уровень. При этом тебе достается... Дается 10 очков, которые ты можешь вложить в один из параметров персонажа. А также одно очко для разблокировки навыков. В меню. вунфу и бонусов. Чтобы перейти... Так, хорошо, давай в меню. А, ву, у меня подсвечивается, да? Что у меня есть прикольного? О! Конечно, сила, ебать, я даже думать не буду. Красавец. Так, повышаю уровень и получаешь очки улучшения. С их помощью можно разблокировать бонусы и особые атаки. Давай откроем твою первую атаку. Давай. Блин, ближний бой, конечно. Что? а а, -а, -а. Как оно выглядит? Ух, ебать. А это что такое? отвлекающие удары что ли ну давай вот эту тему купим особая так она одна да может быть или как а нет так хорошо вот это что такое вунфу давай когда у тебя появятся очки улучшения, не забывай тратить их на изучение особых атак и получение бонусов. Чтобы потратить очки, открой меню бонусов или вунфу. Так, давай, ну давай откроем. Так, вунфу, это что значит? Ближний бой. А че? Давай бонусы. Общие. Ух, ёпта. Тут много чего есть. Хорошо, мне ни на что не хватает. Давай снарягу. О, на ноге есть что-то. А что лучше? А, так эта тема лучше, чем у меня, что ли? Давай, конечно. Все, да? Ой, инвентарь есть. Расходники. Ну, это понятно. Все, я готов драться? Щекотная помадка, ёп твою мать. Здорово. Так, нет, подождите, я не хочу торопиться. Я хочу посмотреть все, что здесь есть. А здесь нет нихуя, отлично. О, нет, все-таки что-то есть. Что это? Звек. Звек. Малая батарея. Батарея я пока что вообще не понял, зачем нужна. Ой, я могу катать эту тему. Так, погнали дальше. Блин, интересно, эта игра вот... Аварийный ящик древних, редкая находка. Так и будет постоянно со мной вот этот голос находиться и рассказывать нечего делать или будет потом какие-то побочные мор задания или что-то типа того. О, клични из старого мира. Прикольно, возьмем. Я могу его экипировать или нет? Как там это делалось? А вот снаряга. Что, я не могу взять? Шт. А, возможно, я с помощью Этой херни могу сломать дверь? А зачем мне ломик? В чем прикол? Эта труба на вид не очень прочная Используй клешни лом о давай о чпок крепко так больше никуда да нет не могу ну поехали о пора выбираться отсюда я серьезно я же не против я иду выбираюсь